Саха признала российский истребитель лучшим на международном рынке. Модификация советского истребителя Су-27 является лучшим самолетом на международном рынке. Такое мнение выразило китайское издание Саха. Специально для своих читателей Полит Россия представляет пересказ публикации. Как отметила Саха, создание Су-27 положило начало новой эре советских истребителей. Он обладал превосходной маневренностью имел два мощных двигателя и мог нести на себе управляемые бомбы, ракеты класса воздух-воздух и воздух-земля. Этот передовой для своего времени самолет стал базой, на основе которой был разработан еще более эффективный истребитель, который стал лучшим самолетом на международном рынке. Речь идет о Су-30. Хотя из-за кризиса 1990-х годов Россия смогла произвести только небольшое количество Су-30. Эти самолеты перевернули ситуацию на международном рынке оружия в пользу Москвы. В середине 90-х десятки этих истребителей были проданы за рубеж, в Индию и другие страны. Говорится в публикации российские инженеры не останавливались на достигнутом и продолжали совершенствовать Су-30 его боевые возможности, отметила Саха. Его оснастили новой электронной начинкой, в том числе усовершенствованными радиолокационными системами и наделили его возможностью использовать противокорабельные ракеты. Саха отмечает, что сейчас Россия продолжает активное производство и экспорт Су-30 более новых модификаций истребителя, вроде Су-30, в настоящее время этот самолет – лучшее, что можно найти на международном рынке, уверено китайское издание. И хотя по характеристикам он уступает более новым моделям истребителей, его возможности все еще можно назвать отличными. При этом цена на него остается относительно невысокой. Именно поэтому многие страны продолжают проявлять интерес к Су-30, а Индия закупает его целыми партиями. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей. Ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.